Каждым своим видео никогда не инвестируйте последние деньги либо же заемные деньги. Давайте сейчас приступим к регистрации, а далее я вам покажу, как здесь зарабатывать, сколько стоит VIP, ну и так далее. Чтобы зарегистрироваться, переходим по ссылке в описании. Попадаем на вот такую вот страничку. В первом поле прописываем ваш электронный адрес, свою почту, второе поле прописываем пароль, третье поле подтверждаем пароль, четвертое поле прописываем пароль. Для вывода денег пятое поле будет код пригласителя. шестое поле прописываем свой телеграм. Далее попадаем на вот такую вот страничку. И здесь читаем правила. Нажимаем вот на правила. Здесь у нас 9 VIP-тарифов. Первый VIP стоит 8 долларов. Ежедневно мы будем зарабатывать 1 доллар. Второй VIP стоит 78 долларов, ежедневно мы будем зарабатывать 9,7 долларов. Третий VIP стоит 168 долларов, ежедневно мы будем зарабатывать 21 доллар. Ну и так далее. Время обновления, чтобы э, совершить задачу по Нью-Йоркскому времени 12 часов. И за регистрацию нам дадут 11 долларов. Минимальный вывод с данного проекта 1 доллар. Партнерская программа у нас на три уровня. Первый уровень 8%, второй уровень 3%, третий уровень 2%. Чтобы здесь купить себе VIP, нажимаем кнопочку «Перезарядка». На этот адрес кошелька переводим ту сумму, на которую вы хотите зайти. Копируем адрес кошелька. Когда вы переведете деньги, подождите от одной до трех минут. Далее нажмете «Представить на рассмотрение». Деньги у вас зачислятся на баланс. Далее мы заходим там, где у нас VIP и здесь нажимаем на тот vip который мы пополнили присоединиться сейчас. после того как мы это все сделали переходим на домашнюю страницу нажимаем на тот vip на который вы пополнились в моем случае это vip1 и нам нужно кликнуть по картинке нажимаем по картинке нажимаем представить на рассмотрение нажимаем еще по второй картинке представить на рассмотрение Все мы выполнили все задачи возвращаемся назад и нажимаем кнопочку снять. Здесь нам нужно прописать свой адрес кошелька, куда мы будем выводить деньги. Нажимаем «Добавить способ вывода». В моем случае это будет USDT TRC20. Прописываем свой адрес кошелька USDT TRC20. Далее прописываем пароль для вывода денег, который мы придумывали при регистрации. И нажимаем «Представить на рассмотрение». Итак, кошелечек мы успешно добавили. Нажимаем теперь «Назад». Прописываем сумму, которая у вас на балансе. Далее прописываем платежный пароль, выбираем способ вывода, кошелек, который мы прописали и нажимаем «Представить на рассмотрение». Так, заявка на вывод средств успешно. Также здесь есть партнерская программа в разделе «Команда». У вас, у вас здесь будет партнерская ссылка, копируйте ее, раздавайте друзьям-партнерам и будете зарабатывать на партнерской программе. На партнерской программе можно зарабатывать без вложений. Сейчас я перейду на компьютер и покажу вам выплату. Вот моя выплата на 1 доллар. Перехожу на компьютер. Вот это выплата. Вот она у меня уже на кошельку. Данный фаст проект он платит. Сколько он будет работать, знает только администрация. На этом у меня все. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И всем пока.